Сегодня мы хотели бы вам описать готовый комплект для стенда ТНВД, который позволит вам в автоматическом режиме определить угол опережения впрыска секциями ТНВД и угол опережения полумуфты. Комплект несложный. Все, что здесь представлено у нас на столе, это то, из чего он состоит. Основа данного комплекта. Это ТК-счетчик производства поток модели CS1. ТК-счетчик универсальный, подходит для работы со всеми стендами ТНВД, независимо от производителя. Это может быть Европа, это может быть Россия, Китай. Особенность ТК-счетчика в том, что он управляет всеми системами стенда ТНВД, а также отображает на своем экране все необходимые параметры. Частота вращения, циклы, температура, управляет шторкой мирного блока, подсветкой и так далее. Очень важная особенность данного счетчика в том, что у счетчика есть функция преобразования... Преобразование, измерение показателей углов опережения прыск которые будут передаваться с планки с пьязодатчиками на счетчик и далее на компьютер. Для того чтобы сигнал передавался на тахосчетчик, у тахосчетчика есть такая опция, как модуль преобразования без электрических датчиков впрыска. В данном случае у нас модуль именно для преобразования пьезоэлектрических датчиков. Также существует модель модуля, если датчики, например, установлены на стенде контактные. В таком случае просто устанавливается другая коробочка, которая также подключается к тахащетчику CS1. Подключение происходит с помощью простого кабеля, соответственно все сигналы достаточно надежные и быстро передаются. Далее, важный момент, для того, чтобы вся эта система работала на стенд, необходимо установить так называемый энкодер. Энкодер измерения угла вращения вала. Энкодер мы устанавливаем фирмы Autonics, довольно-таки неплохой, надежный девайс. Далее перейдем к нашей планки, которая устанавливается непосредственно на мерный блок. В данном случае у нас предоставлена планка, которая рассчитана на 12 форсунок. Соответственно, устанавливается на мерный блок с 12 секциями. Планка устанавливается на верхнюю часть мерного блока и соединяется с модулем преобразования электрических датчиков с помощью штекера. Очень важный момент. Для того, чтобы тестировать насосы с помощью данной системы, необходимо в комплекте иметь стендовые форсунки не китайского производства, универсальные, а стендовые форсунки, которые либо производства Bosch, производства Wayfu, либо производства Ярославского завода топливно движной аппаратуры. Потому что именно они встают в посадочные места данной планки. Другие форсунки китайские не встают сюда. Так, еще вернемся к комплектации CS1. Я э, немножко упустил ее. Но комплектация у CS довольно-таки простая. В комплект входит э, щуп э, для измерения температуры. На калибровочной жидкости. В комплект входит датчик оборотов. В комплект входит провода для подключения всех систем мерного блока, для подключения к стенду через частотный преобразователь, а также кабель для подключения счетчика CS1 к компьютеру. В данном комплекте у нас еще присутствуют специальные так называемые энкодеры или потенциометры для ручного управления вращением двигателя. Дело в том, что есть стенды, например, стенды 12 PSB китайского производства, у которых данные потенциометры установлены, но штатные потенциометры не работают с нашим тахасчетчиком, поэтому предлагаем приобрести новые, которые более чувствительные. И более отзывчивым. Что касается подключения такосчетчика к компьютеру, эта функция не обязательная, но она очень удобная. Дело в том, что у компании Поток разработан интерфейс для работы с такосчетчиком CS1. И этот интерфейс, он более удобен как раз, если речь идет об измерении углов напряжения вплеска. Сейчас мы можем визуально посмотреть, как выглядит интерфейс. В принципе, интерфейс, интерфейс дублирует полностью все параметры, которые мы можем увидеть на тахащетчике CS1. Здесь же и частота вращения, и циклы, и шторка мерного блока, вращение двигателя. Ну и что самое удобное, это как раз углы впрыска, которые мы можем здесь увидеть прямо все единовременно. Тотарасчетчики, -то мы такого не увидим. Ну вот, в принципе, все, что мы хотели бы рассказать о данном комплекте. Подчеркну, что особенность данного комплекта в том, что он универсальный, подходит для большинства стендов, которые используются в наших регионах есть счетчик универсальный, подключается вообще ко всем стендам ТВД. А планка подбирается в зависимости от модели стенда, так как у всех стендов разные мерные блоки, и, соответственно, межцентровое расстояние между местами, куда вставляются форсунки и мерные блоки, оно разное. И вот это расстояние оно учитывается при производстве самой планки. Как одним комплектом также можем предложить установку данного оборудования на ваши стенды ТНВД. Выезжаем в регионы, проводим работу в себя в сервисном центре. Можем проводить обучение по данному направлению. Ну вот, впрочем, и все. Это кратко. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады общению и новым сервису. Let's <laughs> go.